хочу поделиться своим мнением о курсе риэлтор профессии бизнес риэлтор для меня это совершенно новая сфера деятельности но несмотря на это я в нее вошла очень легко потому что антон и дарья они сделали все чтобы это стало возможным как создать свое ип как сделать сайт как поговорить с застройщиком чтобы он понял тебя как поговорить с клиентом, чтобы он а, к тебе повернулся лицом. Всему этому, а, в общем-то, научить, наверное, невозможно. Но есть замечательные слова, которые нашли раньше нас и Дарья, и Антон. И с их помощью мы это смогли сделать. А, да, у меня все равно это все идет со скрипом, потому что я понимаю, что в какой-то момент я себя навязываю. И это меня сильно останавливает. К сожалению, у меня только пока что с января месяца только две сделки прошло, но тем не менее, они уже были, эти сделки, и у меня уже создан второй сайт, который мне сделали молодые айтишники. Я считаю, что он, он конечно, поинтереснее, чем тот, который был сделан мною, но то, что я смогла сделать сайт, это, конечно, для меня было удивительно. Вот. То, что... Дарья ошел... ошел... ошеломляюще мотивирует на работу, это вообще бесспорно. Поэтому всем, кто может быть где-то в какой-то момент вдруг остался неудел, я предлагаю послушать Дарью. И тогда ваше будущее станет более явным, и вы поймете, что вы хотите в жизни. Да, я не собираюсь опускать руки, я все равно буду работать. Сколько бы заявок не было у меня, не приходилось моего сайта, я ищу сама клиентов. Сейчас у меня где-то ну человек восемь в работе, да, но это, я считаю, это длинные клиенты, потому что они, они понимают, они хорошо понимают, что им надо, они хорошо понимают, куда они должны вложить деньги, и пока что они медлят с этим потому что хотят прощупать почву всю, всю-всю-всю, до самого-самого дна. Вот, так что работаем.